от капустницы. Не подскажете? Дорогие друзья, капустница, это тоже, та я так понял, ну, прорывает очень глубоко. Мы мучаемся с ней уже не один год. Она не вредит посадке сеянца двухгодовалого, она вредит посевам. Если вы посеяли, если она прошла, она подняла, все, там ямы очень глубокие и ничего не помогает. Между двухлеткой она ходит спокойно, между четырехлеткой никакого вреда не приносит. А вот сами посевы, то есть семена, когда вы посеяли, начинаете поливать и видите, что там медведь, который я советую, Советую или вылавливать, или применять какие-то химические ну, гранулы есть. Но опять же, это я вылавливаю. С принцетом пинцет, сядешь и просто вылавливаешь. После полива она обычно проявляет себе. Вылавливаю, и чтобы там их не было. Да, это нужно, даже по ночам приходится ходить фонариком смотреть. Ну, а вообще трудно от нее избавиться. Сколько способов я не смотрел, весь интернет перерыл тоже и смотрел, и, ну это такой вредитель очень плохой. Но вредит и он опять же, я вам говорю, вредит посевам. Если вы Синий из двух лет не рассадили, то ничего страшного в этом нету. А пусть она ходит, кругами ничего страшного, поливайте. Ну, если вы увидите ее, поймаете, то, конечно же, желательно ее оттуда убрать. Ну, желательно гранулы подкинуть. Если их много там уже. Опять же, она любит где навоз. Хотя, как написано в литературе, то боится запаха хвой, я не пойму, хвойный опад везде. И поэтому почему боится? У меня ходит спокойно, она... я... который могу, я вылавливаю, который нет, то и... извините. Мне главное посевы, я уже и пытался и подымать, и... и зарываться. Доску в землю взрывать на 40 сантиметров, то есть она и по верху может перелезть, и доску поднимать, то есть очень трудно. Когда начинаешь ее вылавливать, оно получается еще хуже. получается ямы, провалы полностью, где она прорыла. Когда синий закрепнет, она, в принципе, она понимает, что ей тут, тут вообще делать нечего. Есть трава специальная, но ну, в интернете можно посмотреть про капустницу, про медведку, как избавиться от нее. Это вопрос, по-моему, трудный, я обсуждал и с ребятами, и с коллегами, с я, которые тоже выращивают. И, и, никто так и не нашел толком это поднимать грядки надо, если только для посева.